Сегодня я пошагово расскажу вам, как приготовить чебуреки с сыром и ветчиной. Чебурики очень сытное блюдо, которое можно взять с собой на природу или в дорогу, а также удивить внезапных гостей. Подробный рецепт покажет вам, как приготовить чебуреки с сыром и ветчиной. Данный рецепт хорошо подойдет тем, кто любит чебурики, но не любит покупать их на улице. Из пошагового рецепта хорошо видно, что приготовление чебуреков простой и быстрый процесс, а удовольствие от их поедания огромное и долгое. Также вы будете полностью уверены в его свежести и начинке. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Жду ваших лайков и комментариев. Теперь о составе нашего блюда: мука высшего сорта 350 грамм для теста, кефир 200 миллилитров для теста, сода половина чайных ложки для теста. Сахар, половина чайных ложки для теста. Сыр, 200 грамм для теста. соли специи, по вкусу, для теста. Ветчина, 250 грамм для начинки. Помидоры, 2 штуки для начинки. Лук зеленый, по вкусу, для начинки. Лук репчатый, 1 штука для начинки. Количество порций, 4. Щелчок, клик